Здравствуйте, Тарасова Наталья, город Гаджиево, ребенку 11 лет. Проблемы с английским начались еще в начальной школе, преподаватели постоянно менялись, у всех были разные требования, поэтому в третьем классе я уже поняла, что ребенок не справляется. Английский тяжело давался, то есть он не любил язык, поэтому пришлось обратиться к репетиторам. С репетиторами также продолжительное время занимались, прогресс, конечно, был небольшой, стал лучше читать, но я понимала, что этого также недостаточно. Поэтому стала искать новые методы. Искала учителей по скайпу. Так наткнулась на информацию о школе АЛС. Записалась на мастер-класс, где, прослушав о курсе на лето, поняла, что это то, что нам нужно. Диана все подробно объяснила, то есть я поняла, что это совершенно новый методы обучения. И сейчас далеко не секрет, все родители уже понимают, что система образования, вчерашняя, можно сказать, которая сейчас присутствует во всех школах, она совсем не подходит уже для современных детей. Поэтому без тени сомнения записалась на курс, и ребенок стал заниматься летом. В курсе понравилось абсолютно все. Ребенок был в восторге от тренажера, то есть словарный запас увеличился. Также уроки по фонетике, уроки с носителями языка. Платформа настолько удобная, то есть все понятно, все просто. Преподаватели очень ему понравились, то есть все доходчиво объясняли. И ребенок сам делал домашние задания. Особенно ему понравился дух соперничества, каждый день бежал компьютеру, смотрел баллы, радовался, когда его не могли обогнать. Прогресс, наверное, виден был уже после месяца обучения. То есть слова запоминались намного быстрее, чем раньше. То есть стал их применять на практике, ездили за границу. То есть там он уже понимал английскую речь, о чем говорят, сам говорил. А это для меня было самое главное. Сначала были проблемы у нас, конечно, с фонетикой, то есть ребенок уже привык произносить слова неправильно, поэтому сложно было переучить. Сейчас уже дается все намного легче, то есть ребенок уже радуется, когда у него нет замечаний, то есть все проходит уже намного лучше. Курс вообще замечательный, то есть все продумано настолько до мелочей, что и английский на таком высоком уровне, которого которые не преподают в школе. То есть такого в школе вы точно не получите. Ребенок стал любить английский, то есть захотел больше заниматься, больше общаться. То есть появились друзья по переписке из других стран. Этот курс я, наверное, бы посоветовала всем родителям. Самое главное отличие, то есть это современные методы обучения. То есть ребенок через мотивацию учит английский, практически играя. Поэтому знания у нас улучшились. Надеюсь, в школе у нас сейчас будут хорошие оценки. И мы обязательно будем продолжать обучение в школе АЛС. Спасибо огромное Диане за такой большой труд, за такой замечательный курс. То есть будем дальше продолжать. Спасибо большое. До свидания.